Совсем недавно на нашем канале вам было продемонстрировано, как за три минуты сделать работающий очень важную, но сломанную настройку игры, масштабирование интерфейса. В комментариях, кроме приятных слов спасибо, было много предложений придумать, а как сделать так, чтобы снаряды чаще попадали, чтобы лучше пробивали и урон, чтобы вылетал побольше. И чтобы никаких читов запрещенных не использовать. Сначала признаться, я просто улыбался, когда читал такие предложения, а потом... А потом мы провели эксперимент. Поставили в тренировочной комнате два тяжелых ИСА на предельной дальности обнаружения. И давай стрелять ББшками до полного их уничтожения. Провели 30 таких опытов. Подсчитали, сколько раз попали, сколько промазали, сколько пробили и сколько отрикошетили. Получилось так. Прочность у ИСА 1230 хп. Правильно. За выстрел сносит в среднем 390. Если не промахиваться, и снаряды не будут рикошетить то танк должен уничтожаться чуть больше, чем с четырех выстрелов. Но поскольку мы иногда мазали, иногда рикошетили, то в среднем на убийство ИСа и Сом потребовалось чуть больше семи выстрелов. Потом мы провели вторую серию экспериментов. Поставили также этих двух ИСов, и потом наш стрелок отъезжал на 10 метров назад. А когда цель пропадала из-за света, стрелял по ориентиру, по окну домика, около которого стояла мишень. Снова подсчитали результаты. Ожидали, что цифра требуемых выстрелов будет больше, чем здесь. Понятно, ведь целей не было видно. Но как мы ни старались, все у нас выходило по-другому. Результаты получились просто фантастические. но убийство ИСа потребовалось чуть меньше пяти выстрелов. Признаюсь, такие результаты приводили не только в недоумение, но и раздражали неслабо. Пришлось нам обратиться за консультацией. Но не к известному вододелу и не к игроку с фиолетовой статистикой. Мы обратились к одному из зрителей нашего канала по имени Урбан Феликс, программисту высшей квалификации. И Урбан Феликс так нам объяснил причины неудавшегося эксперимента, что у нас волосы на голове зашевелились. Давайте сделаем так, если вам нравится игра и вы думаете, что там все честно, лучше выключайте кино, не смотрите дальше. Полезем ведь в самое нутро и узнаем далеко не самые приятные вещи. Ну а если вы готовы узнать всю правду о причинах непробития картонных танков, о причинах непопадания в огромные цели и о странных цифрах вылетающего урона, тогда начинаем! Лаборатория Барабекуса представляет! Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Барабекус! Напомню, наш сегодняшний эксперт – программист высшей квалификации, скрывающийся под ником Urban Феликс Felix. Urban Felix поведал нам ужасные вещи. Ужасные, в смысле, ужасно интересные. Сразу оговорюсь, это экспертное мнение. На самом деле, все, наверное, очень честно, и все не так, как мы думаем. Но мы думаем именно так. Мы думаем, что в нашей игре сложные расчеты пробития наклонной брони никогда не производятся. Вы, например, думаете, что каждый раз, когда стреляете в противника, то сервер сравнивает бронепробитие вашего снаряда с величиной приведенной брони. Например, думаете, что когда вы стреляете в круглую башню, то сервер будет читать, что здесь приведенная броня будет, например, 100 миллиметров, а здесь, к примеру, 200. Оказывается, ничего подобного. Если дистанция между вами и противником более 200 метров, никаких расчетов по наклонной броне вообще не производится. Почему? Да просто на серверах игры не хватит мощности производить такие обалденно сложные расчеты. В вечерние часы, ну и раз, и по 200 тысяч игроков воюют, по тысячи боев одновременно проходит, Миллионы просчетов, засветов, выстрелов, перемещений в секунду. Именно поэтому, как поведал нам Урбан Феликс, расчеты попадания производятся частично и только на ближних дистанциях. А ближние бои – это ведь очень малая доля от общего числа выстрелов. Точно так же отдельно от пробиваемой брони на серверах обрабатываются попадания в ослабленные места, в щели мехводов, башенки и так далее, так как это очень важная часть геймплея. А теперь рассказываем вам, как вообще на сервере принимается решение считать ваш выстрел попаданием или промахом, пробитием или непробитием. Например, навелись вы на цель, которая дальше чем 200 метров, и стрельнули. У сервера есть алгоритм. Он считает, например, что из пушки D-25T с удаления в 350 метров вы должны попадать в цель из 10 раз только 7. Крутится рулетка, назовем ее так. Например, вам улыбнулась удача и сервер решил, засчитываем попадание, имеется в виду не промах. Тут же включается еще одна рулетка, пробил, не пробил. У сервера также есть шаблон, например, из 10 попаданий из той же самой пушки засчитывается только 7 пробитий а 3 раза из 10 считается рикошетом или непробитием. И затем уже, если и в этом случае вам посчастливилось и рулетка выдала, что вы пробили, включается еще 2 рулетки, одна для крита модулей и одна для крита экипажа. По модулям Wargaming даже цифры вероятности соответствующие сообщают всем желающим. Мы с вами в одном из видео эти проценты уже обсуждали, помните? Так вот, только после того, как все эти рулетки сработали, Клиент игры нарисует вам правдоподобную версию выстрела, трассер и точку попадания. Никаких сложных расчетов при этом по бронепробитию и попаданию с больших дистанций вообще не делается. Просто рулетка. Отсюда и ответ на ваши многочисленные вопросы. Почему происходят рикошеты от картонных задниц французов и не попадание в громадного стоящего на месте мауса, который больше круга вашего прицела? Итак, мы выяснили, что расчеты от наклона брони сервер не делает, это слишком затратно. Но вы спросите, откуда же берутся вот эти цифры? Используются упрощенные расчеты для основных двух коэффициентов. Атака – это для стрелка, и защита – это для мишени. У каждого танка есть обобщенные параметры атаки и защиты, от которых уже и пляшет рандомная монетка. Грубо говоря, у хорошей точно пробивной пушки выше шанс поражать цель, значит эта цифра будет больше. А у бронированного небольшого танка выше шанс, чтобы его не поразили. Значит, когда вы стреляете в этот танк, цифра будет меньше. Все это просто сведено в числа, которое можно быстро обработать, даже при таком огромном количестве игроков на сервере. В формуле, конечно, участвует и дистанция до цели, и положение цели, передом, например, стоит бортом или под некоторым углом, ну и так далее. Чем дальше, скажем, цель, тем переменная защищенности выше. Конечно же учитывается и максимальное значение пробития снаряда, то есть с пушкой с максимальным пробитием в 100 мм, Мауса вы никогда не пробьете. Тут даже расчетов не будет, сервер просто сразу выдаст вам не пробил и все. Вот такие дела. Это пожалуй все, что касается стрельбы с дистанции более 200 метров. Ну а когда цель ближе, чем 200 метров, спросите? Вот тут разработчики, конечно, уже осторожнее. Иначе получается, что человек целится в одну точку, а снаряд летит совершенно в другую сторону. Ну и тут, всегда можно списать на лаги, на рассинхроны, на FPS, на пинг. Много слов, а причину вы уже знаете. Ну а скажем, пробитием рулеточка уже может крутить все как угодно. Какое выпало пробитие, все равно никто кроме сервера не видит. Чувствую, у кого-то из вас недоверие появилось на лице. Мол, все не так, мы ведь целимся. Напрасно сомневаетесь? Наш сегодняшний эксперт, Урбан Феликс, как я уже говорил, программист высшей квалификации. И отлично знает возможности серверов. Он у себя на работе частенько делает подобную оптимизацию расчетов. Уверен, вы сейчас спросите, почему раньше никто об этом не догадался. Спросите, почему, раз так это все очевидно. Рассказываю. Разработчики игры это ловко замаскировали. Помните про известный разброс урона и пробития в плюс-минус 25%? Если вам рулетка, например, сказала, что вы не пробили там, где должны были, и вы вдруг начнете возмущаться, писать дневные письма, вам ответят, что выпало минимальное пробитие, а не то, что вас система просто обманула. Именно поэтому в нашей игре никогда не уберут разгроз плюс-минус 25% пробития и плюс-минус 25% урона, иначе сразу станет наглядно видно, что система обманывает игрока. Расстроились? Напрасно. Это все было задумано разработчиками во благо, чтобы серверы не лопнули от большого количества игроков, и вы могли наслаждаться танковыми баталиями. А вот на вопрос, меняют ли разработчики параметр атака и защиты для того, чтобы скилловики были не слишком скиллованными, а молодые игроки не слишком слабыми, на это вам придется найти ответ самостоятельно. Наш эксперт Убан Феликс имеет по этому поводу личное мнение, но я вам его не скажу. Ну а в завершении нужно все-таки разобраться, почему в нашем опыте, о котором мы рассказывали, без засвета танк ИС уничтожался быстрее. Да просто-напросто в расчетах, там где без засвета, рулетка не работала вот в этом пунктике. При отсутствии засвета сервер сразу, без всякой рулетки, рассчитывал траекторию полета снаряда точно к цели. И практически в 100% случаев снаряд летел именно туда, куда был направлен центральный маркер прицела. Поэтому и результаты стрельбы без видимости цели у нас получились лучше. Вот так. Теперь вы знаете не меньше разработчиков. Хотя, это ведь только наша версия. Если у вас есть свои версии, с удовольствием почитаю ваши предположения на этот счет. Может быть у кого-то из вас возникнет идея подговорить друзей и вместе купить прем-аккаунт на год. Или выкупить, например, все прем-танки. И тогда внезапно разбогатевшие разработчики поставят больше серверов, ну и изменят алгоритм расчета попаданий, пробития урона. Идей в общем может быть много. А самое интересное я как-нибудь зачитаю в одном из видео. На сегодня же я с вами прощаюсь. Пойду рулеточку покручу. До новых встреч, уважаемые друзья. С вами был Барабекус.